Все убранство в храме выполнено из человеческих костей. Добрый день, друзья! В Чехии, в 80 километрах от Праги, есть город Кутнагора. В его предместье Седлице расположен один из самых уникальных храмов в мире – Кладнищевский костел всех святых, больше известный как Косница. Традиция хранить кости усопших в часовнях была распространена в средневековье, но в этом храме они не просто сберегаются. Из останков сделана основная часть внутреннего убранства. Костел Се Святых был построен в 1400 году в центральной части кладбища при Цестрианском монастыре в Седлице. Но мистическая история этого места началась намного раньше. В 1278 году. Аббат Генрих, служивший в монастыре, привез немного земли, взятой из голбов, и разбросал ее по кладбищу. В итоге это место получило невероятную популярность не только у чехов, но и среди жителей Центральной Европы. Все хотели найти свой внешний покой именно в Седлецком некрополе с его святой землей. События следующих 100 с лишним лет. Войны и многочисленные эпидемии привели к тому, что кладбище существенно увеличилось. В начале 15 века с целью освобождения мест для новых захоронений давно погребенные останки извлекали и складывались в усыпальницы костела. К 1500 году костей накопилось огромное количество. Именно в тот период появились первые предметы интерьера из останков. Их создал полуслепой монах. Вместо того, чтобы просто сбрасывать скелеты в склеп, он отбеливал их в форном растворе и стал использовать в качестве материала. В 1870 году костел и земли вокруг него выкупили представители знатного рода Шварценбергов. Они решили изменить интерьер собора и наняли на работу Франтишека Ринта, виртуозного резчика по дереву. Он создал тут декор из костей, который сохранился до наших дней. Внешний кладбищенский костел ничем не выделяется. Мрачноватое готическое здание со строгими линиями, арочными окнами и несколькими узкими башенками. Но зато его внутреннее убранство поражает продолжение. Кресты, иконостас, потолочные украшения, арки, гирлянды, отделка сводов. Дарницы возле алтаря, вазы – все это выполнено из обработанных человеческих костей. Самыми примечательными являются колонны в виде колоколов из черепов высотой более полутора метров и гигантская люстра. Она содержит экземпляры каждой части скелета и крепится к потолку с помощью челюсти. В центре собора стоит 4 обелиска, декорированных черепами. На одной из стен помещения расположен филигранный костяной герб семьи Шварценбергов, а также автограф Ринта, выложенный из останков. По разным данным, на отделку храма ушло от 40 тысяч до 50 тысяч костей. Кладбищенский костел всех святых храм с удивительной атмосферой. С одной стороны, искусность мастера, создавшего украшения, впечатляет. А с другой, мысль о том, из какого материала выполнены все элементы интерьера, вселяет ужас. Косница – это самое подходящее место для того, чтобы ощутить быстротечность бытия и задуматься о вечном. При создании видео мы ориентируемся на Ваши опыты. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.